Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео мы рассмотрим интересный инвестиционный проект Называется Genius Change Это у нас разработка С помощью которой мы можем зарабатывать Подчасово огромные деньги В зависимости от суммы вклада То есть мы можем зарабатывать От 105 до 115% От суммы вклада В сутки 24-36 часов В общем суть такая Что данной платформы когда мы делаем инвестиции минимальная инвестиция там пускай на 1 доллар их торговый бот автоматически начинает торговать и зарабатывать для себя и для нас деньги как вы видите от 105 до 115 процентов мы можем иметь сразу же моментальный вывод денег и будет у нас моментально прилетать деньги на кошелек я здесь уже создал аккаунт, я вам чуть позже покажу. Также здесь есть баунти программы интересные. А, то есть сейчас вы можете зарабатывать от грубо говоря, 3 до 5% от суммы вклада. Как это работает? Мы вкладываем деньги, запускаем и бот торговый данного проекта торгует с различными э, валютными там парами, я так понимаю и зарабатывать для нас для себя деньги в общем как это все здесь начать и сделать создаем аккаунт здесь максимально все защищено поддержка 24 на 7 и в принципе здесь ничего сложного у нас нет торговая программа у нас как и ранее было сказано как у нас здесь и что торгуется в общем Здесь даже как по калькулятору есть, можно будет рассчитать, допустим, в эфире, сколько мы заводим денег, сколько мы получим потом денег в итоге. В принципе, у нас все просто. Также их система стоит денег, если вы хотите именно себе такого бота, она стоит 15 тысяч долларов, ставится на приватный и чистый VPS. чтобы был доступ только у вас к данному скажем сервису оплата они принимают вплоть от биткоина, дуги коина и пайры перфект мани здесь у них также есть баунти программа а, баунти программа для телеграма для ютуба есть можете попробовать себя в этом и заработать денег также есть реферальная программа а, вплоть до того что от суммы пополнения депозита вы будете иметь 3%. В общем, интересная схема. Значит, бот у них должен зарабатывать очень много денег, чтобы заплатить реферальные проценты и также себе заработать и заработать для вас. Проект у нас новенький, свеженький. То есть сейчас он должен приносить очень-очень хороший доход. Как видите, активных пользователей на данный момент 363 человека. В общей сумме у них инвестировано там 1000 долларов, да. И есть же также уже выплаты. Все это можно будет проверить на сайте. Онлайн поддержка сразу же есть. Также на email можно написать. Социальные сети, которые все будут добавлены. Ссылочки в описании. Фак есть о том, как это все опять же сделать, настроить. Я думаю, ни у кого никаких сложностей, проблем не составит. Попадаем мы в личный кабинет. Реферальная ссылка. И можем сделать себе, допустим, там депозит. А, нажимаем депозит. Выбираем валюту, в которой мы будем делать оплату. Там, допустим, 0001, сотая эфира. А, нажимаем потом продолжить. И просто-напросто пополняем кошелек. Пошла загрузка. Нам нужно будет оплатить по данному кошельку. У вас есть QR-код. Сейчас я сделаю оплату. И в принципе все у нас будет отлично. Как вы видите, депозит прошел успешно. Я сейчас закинул одну сотую эфира. Эфир у меня прилетел. То есть все, ордер мой открылся. В принципе, с этим все хорошо. То есть каждый может беспроблемно сделать себе депозит в любой криптовалюте. Как вы видите, информация по балансу. Получается, через 30 часов у меня будет 112%. Процент в час у меня 3,73% будет прилетать от суммы моего вклада. То есть вы видите... Потихонечку начинает капать. 0,12% 12 у меня уже имеется. Номер моей, скажем так, заявки 185. Поэтому просто ждем, как у нас прилетают бабки. Потом я вам точно так же покажу, как это все моментально выводится. И будет у нас денежка на кошельке. То есть система работает. Доверять и можно. Видите, проценты капают. С этим у нас все отлично. Ну, а на этом пока у меня все. Пишите свои вопросы в комментариях, что вы по поводу данного проекта думаете. А, как, Какие суммы вы собираетесь инвестировать и сколько вы планируете на этом заработать. А проценты пока у меня капают, бабки летят в карман. Так что давайте, пишите свои комментарии, поддержите видео лайком, подпиской на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.